Zenoto Tech представляет новую модель от фирмы Viper это мотоцикл V150A-3 то есть как видим это как предыдущая модель была Z150A только немного изменен стиль то есть, модель стала более молодежной у нее появились такие полосы по всему кузову ну и добавили пластик на бак и немного видоизменили задний пластик Установили хороший двигатель, то есть мотор 150 кубов с балансировочным валом и двигатель верхней вальки. Мощность его порядка 12,5 лошадиных сил. Коробка пятиступенчатая, первая передача вниз, остальные все вверх. Вот, то есть коробка, как и на всех мотоциклах. Удобный мотоцикл тем, что это, то есть, ну, само название говорит за себя, это стрит то есть это городской мотоцикл, предназначен для активной езды по городу, то есть он будет маневренный, у него низкий центр тяжести, ну, и подвеска рассчитана на передвижение по городу, то есть подвесочка будет мягенькая Вилка спереди стоит телескопического типа, дисковый тормоз. Однопоршневой супер. Сзади установлены два газомасленных амортизатора, которые могут регулироваться по преднатягу пружины. И будет барабанный корпус. То есть для города это больше, даже чем достаточно. Установлены одинакового диаметра колеса, что опять будет повышать маневренность. Ну и посадка на ровной спине, то есть та, которая менее всего нагружает руки. У меня рост 1,75 м, это вот на центральной подвижке. То есть на полной стопе стоите, и весьма удобный, весьма комфортный аппарат. Работает тихо за счет того, что э, установлен балансировочный вал и выхлоп. мотоцикл очень приемистый довольно интересная приборная панель, то есть есть практически все будет два стакана, вот с левой стороны будет спидометр в правом стакане будет тахометр и уровень топлива ну, а внизу будет указыв указываться повороты нейтральное положение передачи дальний свет и есть сверху такой указатель передачи есть, мотоцикл по своим характеристикам удобный он и двухместный есть ручки для заднего пассажира есть место куда прикрепить кофр оптика стандартная то есть установлена аж 4 лампа а будет весьма хорошо светить Ой. большие повороты которые будут классно э, видны по городу и ночью днем задний. Задние такие же самые. Нет, ну шипа, Абсолютно. Вибрация вообще отсутствует. Ну и довольно таки тяговитый мотор, то есть 150 кубов. Это нормально для этого, для веса этого мотоцикла.